Здравствуйте, меня зовут Ирина, и на сегодня я смело, с полной уверенностью могу заявить, что я счастливая женщина, счастливая жена и счастливая мама троих замечательных детей. Но хочу сказать, что так было не всегда. И самые колоссальные изменения в моей жизни начались после того, как я встретила с Еленой. До Елены я прошла очень много медитативных практик, очень много родовых программ. Я очень долго занималась и увлекалась психологией. Но приобретя такой большой багаж знаний в области психологии и в области эзотерики, в последнее время... У меня стали возникать вопросы, почему я столько всего изучила, я столько всего уже знаю, столько всего сделала для того, чтобы стать наконец-то счастливой женщиной, не понимала, что же я еще делаю не так, и почему я не достигла того действительно истинного счастья. То это когда ты просто можешь испытывать радость от самого себя, независимо от того, что происходит у тебя вокруг. И это не эгоизм, а это просто то состояние счастья, в котором, например, я сегодня пребываю. И я понимаю, насколько оно ценно для меня. И вот пройдя все-все практики, которые только были у меня, я не получила такого результата. И этот результат я смело могу заявить, что я получила после знакомства с Еленой. Я каким-то чудесным образом просто попала на открытую встречу, которую проводила Елена. Эта открытая встреча называлась Голая правда о женщине. И все, что я услышала на той встрече, перевернули все мое сознание, все мое сознание об истинном женском счастье. Елена говорила, давала те самые ключи, которые действительно нужны для этого счастья. То, что я не могла найти и так долго искала у других мастеров. После этой встречи я без раздумья пошла в коучинг. В коучинг по трансформации своих недостатков в достоинства. И я хочу выразить огромную благодарность Елене ее мужу за то, что они создают такие прекрасные программы. За то, что Елена делится. Можно сказать, сокровенной информации, о которой говорят многие сегодня на просторах интернета, но никто не дает ключей, а что делать там нужно на самом деле для того, чтобы пребывать в состоянии гармонии и счастья с самим собой. И из моих результатов хочу заметить, что помимо того, что я сама стала видеть в себе все эти колоссальные изменения, сначала мне не верилось. Когда у меня стали дети, подтверждать и старший сын даже мне сказал: "Мам, ты настолько изменилась в последнее время". И на вопрос, а что же во мне изменилось, настолько было удивительно услышать от моего взрослого сына, когда он говорит: "Мам, ты такая веселая стала, такая прикольная". И для меня, конечно, это было, Под, было подтверждение того, что да, действительно те изменения, которые я не замечала, мои дети просто стали транслировать мне их. И я выражаю искреннюю благодарность Елене и всей ее команде.